Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вновь пятница пресс-клуб... Ну, уже надо менять название у нас. Э, наши коллеги, которые входили в это понятие пресс-клуба, дернули все на выборы. Поэтому ну, вот мы сейчас собираем темы, которые у нас просто, как говорится, на ладошке. Ну что ж, вот только что вы слышали прогноз погоды. 20 в Москве, у нас плюс 28, плюс 30 но, собственно, вот и все хорошие новости на сегодняшний день. А, ну, как-то привыкли говорить с политиками о политиках, о политике с экономистами, об экономике, придерживались потом, как-то немножко поменяли вектор. Но сегодня решили вернуться уже к классической э, схеме и поговорим <coughs>, представителям здравоохранения о нашей медицине. Олегович Сергеев, директор ГТРК «Пирм» традиционно на почетном месте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, я, правда, Юрий тоже не представитель... Э Нашего любимого здравоохранения. Нет, но ну вы так рассуждаете все время об этом. и все Это да. Вы даже все политические экзорсисы, кстати, к этому вернемся, вы все рассматриваете с точки зрения некой диагностики медицинской. Больное общество у нас или нет? И вот Александр Александрович Шадрин, мануальный терапевт, да? Ну, доктор Сан, я так просто скажу, вот сегодня впервые забыл в нашем году. Руководитель клиники, доктор Сан, да? Странно, да. да, вот так вот, Александр Александрович, да, да, доктор Сан. Ну, случайно да. это все совпадение. А, Александр Александрович, хотел спросить, вот раз уж мы начали про это говорить, а политика – это диагноз, это болезнь? Ну, вот что это всех тянет? То есть, до зубной боли, то есть, как бы, до нервности. Ну, во-первых, да, добрый день. <свечу> Во-вторых, я очень рад оказаться в этой студии, приветствовать всех. И, и я не мональный терапевт, а остеопат. И мы сегодня даже это коснемся. Мы, да, темы, это да, основная отличает. тема. Я сейчас напишу. <свечу> <свечу> вот. А про политику я, я не телем политики, поэтому я не могу вам Нет, сказать. нет, нет. Вот, ну, вот, что... вы, вот вы, значит, слушаете радиопередачи, смотрите телевизор. Как врач остеопат, тяга к политике, вот Юра спросил, тяга к политике, это болезнь, наркозависимость там? или еще что-то, или это просто вот состояние души? Ну, с наркозависимостью как-то это вы погорячились, но постараемся потом смонтировать. Но я вам скажу, что вот у меня есть коллега, я буквально с ним недавно общался, он врач-остеопат, и вот он смотрит... И на э, представителей шоу-бизнеса, и на тех, кто в политике с точки зрения именно патологии. То есть, что Не свойственно, обычному или обыкновенному человеку. Вот такой, значит, вот. сам сан сам смотри. людей Вот актер, он дам, он истерик, то есть как бы он герой-любовник, он. Здесь все понятно, профессия определяет, а все-таки вот политика Я не считаю это вообще профессией. Вот сейчас Валерий Георгиевич. Mm -hmm. Ну, он считает, вот, например, это не я, да, но он считает, что их, если их полечить, то они уже <laughs> туда не поедут, станут нормальными. То есть mm -hmm. у, нас, нет, у, у нас уже не будет Государственной Думы после этого, если их вылечить. Но все, конечно, сложнее, все, конечно, сложнее, но э, в чем Юрий Анатольевич, мне кажется, прав, э, понимаете, вот э, состояние человека в политике, э, оно может быть нормальным, не патологическим, там Нет. и так далее. Но э, все равно среди политиков есть те, которые входят в раж какой-то, да, действительно, да. И вот это состояние, оно, оно наблюдается. У некоторых, правда, у некоторых. Да, и актерам, да, да, можно позавидовать некоторым политикам нашим, которые вот в состоянии этого ража, да, там, Говорят, чего-то доказывают. Ну и немножко Сказать, говоря, они да, в одном и том же амплуа, да, то, да, то есть да, отличить от актеров. Да, да. Им не сменить уже роль. А можно немножко отвлечься, То есть? Я же понимаю, mm -hmm. потому что у нас сейчас ведется видеозапись. Mm -hmm. а, Сан -Саныч, На руках-то что такое? То есть нормальный человек подумает, что ты, ну, как минимум в шести отелях Турции этот сезон побывал. Мешки, четкие. Ну да, э, четкий это просто подарок, да? Просто подарок человека, который да, хотел мне сделать приятное, а э, вот эти все браслеты, э, ну они очень веселые, они радостные. То есть я человек, который то по есть, когда, позитивный когда радость. Я так посмотрел их. Там внутри ничего нет такого. Магнитики, всякие, да. там, а, что-нибудь. Что Турбалин какой-нибудь. Это, какой это все браслеты с фестивалей э, танцевальных, Ах, на ну, которых я был, да? И, соответственно, это память об этих э, замечательных. Александр, моментах. Александр, а ты про четкие сказал, они правда успокаивают? Я просто никогда их... Ну, как-то держал, конечно, в руках. Ну, очень успокаивает. На самом деле э, как кавказ, кавказ они, ну, мантры читают, то есть во время, то есть Коран вспоминает во время перебора, а вот для нормального человека. Это способ заземлиться, знаете? То есть, когда а -а -а. человек вот постоянно в мыслях, в стрессе в каком-то находится, то есть он гоняет, гоняет, и он когда начинает руками вот это перебирать, трогать, он как бы успокаивается. Это действительно так. Вальгиевич, я знаю, что вам подарить на день рождения. Что? Щетки? Ну, и да. по побольше так, <свят> Метр, Метров на пять. <свят> а, вообще, а вообще, вот для радиослушателей все-таки объясните, да, чем остеопатия отличается от классической медицины? Ведь от э, остеох... в, тебе, в тебе, насколько я помню, умер великолепный хирург. Ты же начинал в хирургическом отделении, классической медицины, был признан, и вдруг такой поворот. Значит, стал заниматься нетрадиционной медициной, прошел, oh. прошел монастыри босиком значит, и прочее, китайскую языковую, Остеопат звучит как остеохондроз. Так вот что такое остеопат? <сort> что <сort> <тогда>? <сort> остеопат, это ш, что за новое явление в медицине? Я специально взял шпаргалку для того, чтобы зачитать. Я остеопат, но я сейчас вам зачитаю. Ну, чтобы просто не тратить время. То есть, что такое остеопатия? Остеопатия, она отличается подходом своим во-первых, э, во это ручное воздействие. То есть э, остопад лечит руками, он не, не, на, не на расстоянии, не взглядом там прожигает, да? он не с энергетикой работает, не с полем, а он работает с костями, с мышцами, то есть с бренным делом человека. И э, его основная идея, что природе не надо мешать. То есть самый мудрый врач – это природа. И никакой, какой бы выдающийся человек ни был, он, он никогда не будет мудрее природы. А природе надо помогать. И Своими руками, но ну, это общая такая идея, да, врач как раз и помогает природе, а природа, она сама исцеляет организм, то есть мы не вмешиваемся в нее, в отличие, например, от какой-то классической медицины, где скальпель, да, есть таблетка, да, достаточно одной таблетки, а мы как бы ей помогаем, вот основная идея. Это потрясающе. Ну, нет, ну, если я вспоминаю сейчас... Льва Толстого, да. Вот он же. Ну вы видели, да, я так понял. Поминаю. Не, навидел врачей э, считал, что э, организм человека это и есть аптека, да, и природа. Вот. это его учение вы поддерживаете сейчас? Ну вероятно, да. Что там не написано что-нибудь? Да, там про Льва Толстого ничего не написано, да. Вот остеопат, то есть, его, ты обиделся в самом начале, когда я мануальным терапевтом назвал, а то, что сейчас сказал, мануальщики, разве не тем же самым занимаются? Нет, я, я не совсем, я не скажу, что я обиделся, то есть, вообще, мануальная терапия, это Но осадок остался, да, я понял. Производная остеопаты, mm -hmm. то есть, мон, а, остеопат, он может тоже, что и мануальный терапевт, только а, намного больше, то есть, это более высокая квалификация, я бы так сказал. Давай конкретно, mm -hmm. да, вот, а, я прихожу как врачу представь себе что ты в классической клинике там да ведешь прием терапевт участковый пришел и говорю у меня болит голова вот что мне врач делает гарантию даю он мне выписывает анальгин и говорит иди лечись а ты как бы поступил? Ну, первое, что мы выясняем, политика или не политика. Теперь уже, то есть это мы включим протокол. Есть шанс на выздоровление или нет? голова болит. Кто его будет лечить? Вот. Если у нас болит голова, то есть основной вопрос у нас не где она болит, да, и не как она болит, а ключевой вопрос ключевое вот, у меня болит голова так а вот, чего? ключевое это у меня не голова и не болит а у меня потому что у всех разные причины головной боли у кого то это причина из за того что а, он все таки после вчерашнего там политик да, грубо говоря mm -hmm. надо выяснить а, то есть это печень у кого то это шейный остеохондроз у кого-то это нервы, у кого-то это гайморит. То есть, это надо выяснять. И вот задача остеопата как раз понять, а, почему она понятно. То есть, стрелок а в руки, значит, а надо скажи, проверить коленка, да? Норматив да. у участкового 7 минут на меня. За 7 минут э, участковый способен, да, вот как бы так вот, э, значит, выяснить все-таки причину, направить, э, как они говорят, к узкому специалисту, который и будет лечить головную боль. Не анальгин, да, значит, обезболивающее средство, а именно то, от чего она болит. Вот за 7 минут справится. Вот подожди, сейчас вам еще мало 7 минут. Вы же слышали историю. Он говорит, скиньте мне фотографию, то есть, на мобильник. с мобильник. Все на расстоянии по мобильнику дал диагноз, поставил Это не шары, это не шары, это кто-то другой. Не, не, это недавно было, то есть Да, да. Но я тоже слышал, знаете, историю такую про великого терапевта, который работал на скорой помощи. И ну где-то, как, как все талантливые люди, немножко выпивал, и вот его находят в связи Нет, со сложным если немножко, случаем. Если немножко выпил, он не талантливый. Но ну, ну, продолжай. Находят его, значит, и спрашивают, вот у нас такой сложный случай, надо, чтобы ты приехал, посмотрел. Он говорит, а какие у него симптомы? Ему говорят, значит, парочка там, симптомов, тошнит, там, голова болит. Он говорит, это эхинокоз головного мозга. И самое интересное, что у пациентки действительно оказался потом в итоге эхинный кокос головного мозга. Диагноз поставил практически без всяких да, без... анализов, глубоких исследований. Да, да вот такому ну, терапевту, да. наверное, 7 минут хватит. Хорошо, Ты... ладно. А сколько тебе? На, ну, не меньше 30 минут. Не меньше 30 Да, Это то 20 а, ну, минимум 20. Подожди. А дальше технология вот, мне тоже интересно том, и так ты у, выяснил причину, что все-таки это шейные позвонки, которые передавливают там, наверное, какие-то кровотоки, да? Не-не, вы как-то вот. не, как далеко убежали. Нет, я все-таки ближе не, к нет, а как он узнал? Я к примеру говорю. Вот вы пришли говорите, болит голова. Вот давай, да. Да, что ты делаешь? ты Потому что у меня, все проходил. у меня голова, э, извините, периодически там э, хожу по врачам, поэтому... Про голову все в свою, по крайней мере, все знаю. Так вот, и так ты обнаружил. Угу. Дальше. Как обнаружил? Ты Но же, вот ты не... же а, значит, осте... чего? Хондроз. Нет. А а остеопат. Я уже остеопат, остеопат, да. И поэтому ты же таблеток не выписываешь, ты начинаешь применять свои какие-то методы. Какие? — Ну, во-первых, хвостопат, он тоже не заменяет всю остальную медицину. А, то есть это тоже нужно то как бы понять, да. что... — а, остальной... все равно он альгин нужен, да? — Да, это, это не панацея от всех болезней, и заменять, например, других специалистов будет некорректно. Если и. это причина, например, в той же самой а, лор-патологии, лор-органов, да, или а, это причина, например, связана с бронхитом, который человек перенес, вот, пожалуйста, натянули связки, и... А, то же самое шея переклинила. Mm -hmm. Вот, то это, этим все равно должен заниматься э, тот же самый терапевт, который э, более грамотен. То есть вопросах... тебе должен идти с анализами, то есть каким-то уже... То есть ты последняя инстанция, вот он проходит на медицину, то есть и что-то не складывается. Ну, а, то есть... Ты, ты же не отправ... я Я сразу должен тебе идти. А, но тогда ведь нужны все равно эти анализы. То есть, я не да, знаю, да, какие-то снимки. К... то есть, Кому, так кому так первому идти к тебе или к терапевту? Или ты последняя инстанция, первый после Бога? <laughs> который все отвалилась... Это уже более крайний случай. К Сан Санычу. Сущен, политика, это уже точно неизлечимо. Да. Если я буду... Еще наколка Второй на руке. Если что, везите к Сан -Санычу. А вот Дело в том, что я в момент, естественно, острой боли могу принимать. Только... Лучше не обязательно ко мне приходить с анализами, ну или к любому остеопату. То есть уже по ходу можно будет выяснить, к какому специалисту можно будет при, направить, например. Если это понадобится. Иногда это и не надо, и совсем не нужны, и не анализы. Но лучше всего, конечно, какое-то обследование сделать. Во всяком случае, мы в нашей клинике обязательно пациентов обследуем, для того, чтобы заглянуть внутрь. Вот я про это и говорю, потому что да. я, у меня голова болит. Ты говоришь, ты вчера принимал, да, а это печень, все. Будем лечить печень. Нет, да я даже не буду спрашивать, принимали вы меня. Полиция Да, я уже видно сразу. Я прошу политики. Здесь, смотрите, какой подход. Как я об этом узнал, да? То есть мне об этом рассказало тело. То есть вот... Политика, которая пришла к этому. То есть материал все-таки был. Материал, да. То есть тело рассказывает. И есть такой, знаете, тоже такой... Карикатура на остеопата, остеопаты, остеопаты это тоже такие веселые люди, где, значит, остеопат колдует над телом, значит, пациента, и, и у него такой вопрос, три знака восклицательных, ну, вопрос, естественно, к высшим силам, и оттуда, значит, Бог ему отвечает, не знаю, спроси у тела, вот, то есть, тело, оно рассказывает, чем, своим положением, вот, например, Человек, у которого где-то болит шея, у него голова будет наклонена, например, в ту сторону, где есть боль. У него корпус будет повернут в определенную сторону, у него опора будет на, ну, на ту руку, да. и так далее. И, мы смо... и у него может быть тело отклонено назад или вперед. И мы именно смотрим, где, то есть наше тело, оно рассказывает где. А дальше мы проверяем подвижность различных частей. И, и где эта подвижность нарушена, вот мы и попали в точку, в яблочко. Мы с этой зоной будем Сансанович, ты здесь рассказал «мы»? Вас много? – Ну, я, я сейчас говорю а, вообще Ура, за, всех, пара, за да, все профессии. – Но, тем не менее, клиника ваша, она специализируется все-таки именно на этих значит, направлениях, да? – Да. Вот. – Так, стоп, да. подожди. подожди. Вот когда я сказал мануальный терапевт, то есть ты таким и являлся до определенного времени. Когда у тебя повернулось это все в сознание… Насколько я знаю, что врач-остеопат появился, то есть перечня, в 2012 году. Практиковал ты гораздо раньше. Официально признанное я имею в виду. То есть, там, может быть, у вас было тайное сообщество остеопатов, то есть, как бы... Ну, я согласен, да. А, то, что применялись какие-то принципы остеопатии, методики остеопатии, но э, вот как целостная такую систему... А, по-моему, корнями далеко уходят. Это мы сейчас про Россию говорим, а так-то mm -hmm. корни, по-моему, далеко уходят в прошлое. Остопатия. Остопатия, да, 140 лет это ну, наука, вот. Но она относительно молодая, но так-то, если поискать, конечно, это и китайская народная медицина, это и... Э, то есть, все это применялось и применяется до сих пор в той же самой народной медицине. Но сейчас э, к этому применяется вот, подход э, уже более научный, да? то есть, чтобы выполнять те или иные техники, например, бабка, она не, не заканчивает институт, извините, что да, я так говорю, uh -huh. но она просто делает, она владеет. Вот смотрите, она бабка, потому что у нее большая практика, понимая, что если там бог насколько она не дотянула, скажем, до определенного возраста, но руку-то она набивает, именно бабки все время, то есть, когда в и до сих пор едут, но именно бабки, то есть, вот таких там пожилых или даже молодых девушек, это редко можно встретить, когда мы говорим, там, целительница или знахарка. Это уже жизнь, уже практика. Давайте немножко от остеопада подойдем, потому что вообще тема, как ее называли, нетрадиционная медицина, она очень интересна. Вот Мы небольшой паузу сделаем. Почему? Потому что формат нашей программы все равно, он подразумевает название пресс-клуб, пока вы его не зачеркнули. Вот. Поэтому неделя была такая полумедицинская, вот это, во всяком случае для нашего информационного поля. Хотелось бы просто услышать вот ваше мнение по поводу диагноза. Э, вообще системы здравоохранения Пермского края. Почему? Потому что пациент, то есть, который, э, ну, не знаю, здоров, да, то есть, он вроде, его все устраивает. Который больной, его все не устраивает. Который выздоровел, то есть, он вообще в восторге. Когда приезжают всякие проверяющие органы, а уж про политиков я молчу, это отдельная тема, там вообще крах. А, ну, фронтовики у нас не идут, это не политическая партия, можем сказать. ОНФ, постоянная критика, то есть, э, болевые точки и так далее. Когда слушаешь Министерство здравоохранения, или же, скажем, функционеров из здравоохранения города Перми? Все замечательно. Можно нам синхрончик э -э госпожи Кофтун э -э заместить председателя правительства? Что касается снижения смертности, это действительно очень серьезная работа и межведомственный подход. Мы, конечно, работаем в данном направлении. За пять месяцев на 3,5% снизилась смертность от главной причины. Но самые основные потери – это болезни системы кровообращения. На 6% снизилась смертность от онкологических заболеваний. А в прошлом году мы регистрировали рост на 3%. В этом году работает выездная поликлиника онкологическая. Кураторы определены на территории. Мы работаем над тем и объявили год – борьбы с онкологическими заболеваниями. На 30 с лишним процентов снизилась смертность от туберкулеза. Мы только что провели коллегию, и у нас показатель смертности 10 на 1000. Понятно, есть к чему стремиться по сравнению с другими регионами, но поступательно снижается смертность от болезни, которая была еще совсем недавно чумой 20 века. Снижается смертность от дорожно-транспортных происшествий. По-прежнему снижается смертность и в городе Перми, что очень существенно, от инфарктов и инсультов. Мы снизили смертность от болезней, системы пищеварения. А в прошлом году этот показатель демонстрировал рост на 6%, в этом году на 3 с лишним процента снижения. Эта работа системно ведется Министерством здравоохранения и действительно дает результаты. Если в городе Перми показатель в прошлом году был 12,8 на 1000 смертность, мы теперь сравниваем город Пермь не просто с краем, мы сравниваем город Пермь с городами-миллионниками. Показатель 12,8 ниже, чем в Российской Федерации был по итогам прошлого года. И ниже, чем по краю у нас был показатель 14.1. И мы сохранили эти позиции, и показатель не растет. Он снижается с начала года, с 14,4 до 14,1. Я бы отметила город Пермь, и это действительно достижение. Сегодня показатель 11,9. Сегодня те позитивные тенденции, которые отмечаются в Пермском крае, они действительно подтверждают, что ведется системная работа по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья жителей Пермского края. Я хочу сказать, что немножко грустно, да, что смертно-смертно слово звучит. Но на самом деле, вот, как ты считаешь, ты вышел из классической медицины. Вот есть какие-то параметры, там, значит, долголетие, там, да, угу. есть, среднепрожиточный, значит, у нас возраст, там, рождаемость, да, увеличение ее или уменьшение. Ну и вот показатель смертности от различного вида заболеваний. Они э, вот, нормальные инструментарии для работника здравоохранения, чтобы оценить себя как такого, как врача, да, или значит, клинику как таковую, пусть даже, э, там, допустим, твою, э, систему, которая сложилась э, там, в крае или там, в городе Перми. Какие э, показатели, да, на твой взгляд, вот, они э, говорят? Да, ребята, вы двигаетесь в правильном направлении там, и так далее. Или нет, все это ерунда, и вся статистика – это некий хаос, да, который, там, который не, только не что подчиняется м -м. никакая система. Вот. Люди-то умирают, да, совершенно непонятно из-за чего, то, наоборот, долго живут. Непонятно из-за чего. Ни не за, не за чего, да. Смотришь там. Отдельные индивидуумы и курят, и пьют, а им 90 лет, и ничего не делается, а другой, там, значит, не курит, не пьет, и тем не менее. Вот, То э, есть, -то благодаря таки. или вопреки? Какие параметры, да, да, да. Благодаря или вопреки, какие параметры, вот, на ваш взгляд, да, нужны нам, на, нам, в том числе и СМИ, чтобы э, общество наше... Да, Да, да реально оценивать это обстановку? Реально оценивать. Да, да, все правильно. Ну, чтобы здравоохранение помогало э, да, быть здоровыми э, людям, оно само должно быть здоровым. Ну, есть такая вот у меня логика. И для меня такой статистикой было бы, наверное, смертность и заболеваемость э, врачей и медицинского персонала. Вот а так? сколько они вообще как бы живут, и э, как они, э, насколько часто они болеют, и от чего они умирают сами. Потому что как же может, например, тот же самый врач, да, то есть лечить от чего-то, и будучи сам больным, да, то есть сапожника без сапог. Если он умирает, например, в 50 лет, а его э, пациенты там живут до 90, э, то возникает вопрос, то есть обладает ли он теми знаниями, которые действительно нужны Он пациентам. им помог, поэтому они до девяносто тянули, а он весь сгорел на дороге. Как, как правило, врачи да достаточно по отношению к себе, значит, вот можно сказать, отъявленные негодяи, значит, это также такой принцип учителя, да? А давайте сразу пример. То есть да. я здесь без и так далее. Скажем, Сережа Суханов, то есть, который всю жизнь заставлял меня бросить курить, при этом на моих mm -hmm. глазах он курил там по пол пачки сигарет перед эфиром судорожно. Я понимал, потому что он курит там у него по 6 там, часов операции. Это издержки профессии. Кофе сигареты, степени, и да. секреты. И операционные у него дни, и то, и все. Ну, это просто пример, нагрузка. Да. Но где-то я думаю, что значит, Александр Александрович прав, да, потому что в том числе, да. Но все-таки какой показатель вот для тебя, для твоей клиники, да, угу. какой показатель говорит о том, что клиника успешна? А, – Ну, самое главное… – Вот, вы в же, интернете Я сегодня посчитал. Да? – вам приходят люди, да? Вот. Какой показатель? – Вот, вы знаете, вы так попали в точку, вот я сейчас как раз готовлю э, диссертацию, то есть, как это объективизация воздействия врача-остеопата, то есть, насколько это объективно. То есть, качество для меня – это изменение качества его жизни, это… Э, изменение его самочувствия, это изменение к лучшему, его настроение, это очень важно, потому что человек может быть, типа, здоров, да, но жить ему особо не хочется, на работу ходить не хочется, каких-то целей у него вдохновения в жизни нет. Или, наоборот, бегают веселые, а там уже жить-то осталось минут а десять да. да. Ну, это бывает очень редко. Это, это уже другой диагноз да, какой-то. Вот. То есть, качество жизни во всех отношениях, оно должно улучшиться. И в плане даже, чтобы у него улучшилось и взаимоотношения в семье. То есть, врач ему и в этом тоже, по большому счету, должен помочь, потому что, если вы. У него есть какие-то проблемы, да, вот. Они все равно отражаются текущие. на окружающих. Они, да, они будут отражаться на здоровье. То есть и врачу, волен с неволен ему нужно каким-то образом гармонизировать и эту сферу, да. Угу. Чем? Вот чем? Как он может это все сделать? Ну, в первую очередь, конечно, знаете, вот как детей воспитывают, то есть своим примером. То есть если ты не... невозможно, да, ребенку сказать, не кури, если ты куришь, то есть это абсолютно бесполезно. Почему? Итак, вот тогда, е -е. Давай, Посмотри а, на Шасанч, Давай да. на чистоту. А, ты не куришь, это точно, да. Угу. Мы с тобой не первый год знаем друг друга. А, значит, ты употребляешь алкоголь или нет? нет практически не употребляешь. Да. Дальше, дальше. Еще? А, ну, да, что еще? Ну, даже женщин сейчас уже докатились, чего-то там трикать — Сколько, сколько на у пальцы? тебя детей, в конце Ну, <свят> у меня пока один ребенок, пока. Вот, уже взрослый, да, он, правда, <свят> взрослый, то есть ему скоро уже 20 Пусть лет. — есть все равно. — Есть, да. да. — А к это вы все? — Не целебат, не, не Я хочу не монах, понять, как, да? кто, кто из нас переживет дольше? <свят> <свят> Я или Сан Какие, какие все-таки параметры? А на самом деле, если говорить о серьезном, да, то, на мой взгляд, <свят> реорганизация медицины, которая вот все как бы на слуху, давайте реорганизуем то, давайте реорганизуем все. Мне кажется, начинать надо вот с того, что сказал Александр, Александр Александрович. Нам надо сначала реорганизовать человека, самого как такового. Ну Понимаете? это ну как вот бессмысленно? У, у нас здесь спонсоризация провалена, Господи. И надо прям садить в автобус, да, и время от времени возить на кладбище. Вот я иногда хожу в церковь, да, и прохожу изгородь, да, и смотрю там лежат, значит, да, могилы и так далее. И вот тогда я начинаю себя, я иду и ругаю себя. Вот, ч же я такое там, то все, пятое, десятое, настраиваюсь. Принцип нормальный, да, как бы, но вот Да, вот. А потом снова возвращаюсь к этой, значит, вот жизни, к этим соблазнам, да, немножко покурить, иногда выпить там, или еще что-то. И, и все еще надеюсь на то, что в медицине есть какая-то универсальная таблетка. Вот. Что я приду к Александру и скажу, вот у меня это на, значит, и все прошло. Иди живет, да, как, как жил. Так, да. а давайте еще тему. А поднимем. ты все, все равно mm -hmm. нас наталкиваешь на вот такой. Но у меня есть ну, мнение одно вот, по, да, по да, поводу да, того, что происходит в нашей ну, медицине. — Ну, черчим, ну, ну черчим, черчим. Понимаешь? Было время подумать, я вам скажу, что, ответ созрел. — Я скажу, что изменения, без сомнения, а, в лучшую сторону есть. А, знаете почему? Потому что, а, хотя бы потому, что остеопатия сейчас признанная и профессией, и специальностью, то есть она выведена из какой-то тени, не перестали быть магами какими-то, волшебниками, непонятно, чем занимающимися. И э, сейчас остеопатия, она же на что направлена? Остеопат он не работает с больными, он работает со здоровыми. Это парадокс. То есть, если мы и можем добиться каких-то результатов по смертности, по заболеваемости, то только э, с позиции профилактических. То есть, профилактическая медицина, которая направлена на то, чтобы заниматься здоровьем здоровых людей она только и может дать э, какой-то результат. А вот профессор Суханов и выдающиеся хирурги, они уже спасают людей тогда, когда уже все запущено. Когда, сан Саныч бессилен. Да. И здесь смотрите, очень интересно, параллельно все это идет. С одной стороны развивается э, хирургия, высокотехнологичные методы, которые позволяют спасать людей да, тогда, когда они должны были умирать. Это факт. Это действительно так развивается медицина. Это очень здорово. С другой стороны параллельно пусть более медленно, но э, развивается профилактическая медицина. И самое интересное, растет э, вот общий уровень образования, образованности в плане здоровья, он растет. То есть люди теперь очень хорошо разбираются, например, в том же самом питании, намного лучше, чем врачи. Я, так люди прошу. сами а себе а ставят диагнозы, в а все равно Макдональдс. Но кто-то кто не идет, но кто-то не идет. Да? Да. Нет, люди сами себе ставят диагноз, сами себя лечат. А Скажи, пожалуйста, вот когда ты работал в официальной медицине, а так ее называют, то есть нетрадиционной и так далее, на тебя жаловались? Да. Пациенты. Да. Как на хирургию пожаловать? пожаловаться? Как Хорошо. Пожаловать? И второй вопрос. Вот сегодняшние, то есть твоя, твои пациенты, они проходят уже через врачей и идут к тебе, как отправной точке в финал или там в середине, неважно. Или же они сразу направляются к тебе? Вот это анализировано? К сожалению, да, я анализировал. К сожалению, ко мне приходят уже тогда, когда никто не помогает. То есть, как вот в последней инстанции уже, ну, хоть, может быть, вы поможете. Последняя инстанция, это и то, бывает, что он, там Валерий и бывает... Георгиевич недавно сказал про кладбище, понимаешь, промежуточное. <связычное> не <связычное> <связычное> бывает, что, в общем-то, э, скажем так, классическая э, официальная медицина, не разобравшись, лечила, допустим, э, голову только анальгином, да? Вот. А к тебе приходит, это, и ты находишь все-таки эту первопричину, да, воздействуешь на нее, и человек все-таки вот побеждает вот эту вот Да, постоянную сам, самое главное, войну. да, это когда лечит не от того, то есть когда не поставлен диагноз. Потому что если диагноз поставлен, он любой фельдшер вылечит. Угу. То есть основная квалификация это поставить диагноз. Да. Поэтому остеопат. Первопричину. не, не можете, просто да? лечит, он еще диагностирует руками. Да? Понимаете, мы просто очень трепетно относимся к своему телу, а это, понимаете, как капот. То есть если ты знаешь, что карбюратор там, ну, сейчас карбюратор уже не модный, то есть сел аккумулятор, понимаете, подзарядил, поехал дальше. Вот это того, что любой фельдшер потом закрытыми глазами все может вылечь. Просто хотел поднять тему все таки пациент, и сейчас очень много жалоб тоже возникает. Ну, не будем мы тогда госпожу Караклу тревожить, не будем, да, включать. Не надо этот синхрон, то есть мы как раз тему обсуждали. Mm -hmm. Вот в этом медицинском сообществе у нас есть, профессиональное медицинское сообщество. Ты не них ходишь еще? Uh, пока нет. Ну, привлекут, видимо, там уже 5000 человек, по-моему, там понабрали выведен ä, такой для себя, то есть, когда спрашивают, ну, почему врачи такие, чего вот они вот, значит, там, могут нахамить, там, и внимания не обратить, ну, понятно, что вот, когда говорит 7 минут, да, когда надо еще, еще зафиксировать, что-то записать, так далее, а человек поговорил, пришел, нет. у него еще да своя версия поставили. своего диагноза, они вывели такую, значит, формулу, синдром эмоционального выгорания. То есть, ну, у врача. У врача. Ага. Но ну, по сути это у каждого вообще так, человека. Но для себя да, мне... да, а, да. медицинские а работники не придумали. А будучи хирургом, когда выгорел и ушел я не выгорел нет я не выгорел но меня на самом деле заставила жизнь я так скажем я бы так бы был хирургом если бы вот не личная какая то ситуация личная ситуация об этом не надо говорить понимаете Это же как дорога к храму это личная ситуация когда с баччком беседуешь вот но вообще в той нагрузке в том жестком прессинге в которой вы находитесь в официальном Медицине. Вот, это, вот, вот этот термин ä, приемлем, да, достаточно, да, что че человек заранее. на своей профессии может как бы несколько выбирать. Я считаю, что э, может, э, по какой только по одной причине. Когда ему э, не нравится вот эта профессия. Вот когда ему не нравится, ну, когда он Ну, в институт, место? да, все же, э, когда в институт идешь, тебе нравится. А устал на самом деле, вот когда ты был хирургом, понимаешь, нравится. это мы, палец уколол, ай, кровь твоя там, понимаешь, а для тебя-то скальпелем, то есть и один, второй, третий, неделя, месяц. Хирург – это вообще очень интересная такая А, сказать, очень интересная. Да. да, потому что… Каждый раз что-то новое. Каждый раз что-то новое, ты находишься в очень хорошем таком жизненном тонусе, твоя жизнь, она идет очень динамичной. и хирургия – это очень здорово. И, и когда ты сделаешь что-то такое действительно значимое, то есть значимость она в этом случае очень а большая. вот все таки все таки Александр санса вот смотрите какое явление мы наблюдаем почему я вот схватился за это выгорание потому что выгорание ведь идет не только потому что вот там нервные силы кончаются и так далее выгорание души каждый раз до да, человек встречается с ранами с кровью и так далее и вдруг вот такое явление пошло оно мне пошло и пермский кран пермский край когда на фоне операционной делаются селфи, да, да еще снимают больных а, в их тяжелом состоянии там и, и чего-то и так далее, выкладывают в интернете. Это вот откуда? Вот у вас, когда вы работали, такого ведь вроде как объявления нет. Не что? было до да, сотовых. Что произошло? Сотовых не было, что такое селфи не знали? Это дело не в сотовых. Видите, в этом случае, как вам сказать, человек начинает, когда длительное вы время находишься... Может быть, не душа выгорает, а что-то становится уже настолько как бы привычным, что а, как вот тело человека может как вот стол или стул, да, как, как какие-то декорации быть. И, и я а, так скажу очень интересный такой смешной значит, случай. Я, еще У меня вторая специальность это проктолог. Кстати, проктолог – это хирургическая специальность. Я никуда не, не это, я не бросил эту специальность. То есть во мне хирург не умер до конца. И заболе... Но остеопатка победил. То есть фрач-проктолог да, – это тот, кто лечит заболевания заднего прохода. И вот, значит… Ну, Мы Желма... снова в политику. Вместе со мной, значит, она закончила мединститут. Я 10 лет уже был как проктолог. И ее подруга говорит, слушай, у меня там что-то, значит, болит, ты можешь посмотреть? Ну хорошо. Я, значит, её, э, смотрю, у нас там трехкомнатная квартира, значит, в одну из комнат я пошел, значит, ее смотреть, в этот момент заходит жена, а как смотрят практологи? Какая Составляет, интересная куда? профессия. в да? да? И она э, смотрит в шоке, значит, выходит и говорит, ты что, э, женщина так на работе смотришь-то? То есть а для меня ну, это, принципе, я не врач, но посмотрел. Да, да я не гинеколог, но посмотреть посмотрел, могу, да. да? Вот. И, а для меня <смех> это абсолютно привычно. То есть для меня это не является каким-то да. шоком да. или каким-то. Я не придаю это слишком большого значения. Uh -huh. да? То есть, для меня это обыденность, это проза как бы жизни. Я, я не хочу сказать ничего вот этих моментах. Ну, я бы, конечно, не стал бы выкладывать селфи с по, тяжелым пациентом. Об пациент. этом и речь. Есть врач... это врачебная это этика, группы. врачебная тайна, в конце концов, там, и так далее. Да. Была. Вот. Нет, этика, она, она основа всего. Вот может да. быть как Даже раз... Даже клятву Гиппократа убрали. Почему? Э... Не знаю, почему. Ну, нет, ну, я думаю, что э, до сих пор клянутся. Положим. Там есть у них кодекс части, пытаются принять. Можно вот, вот небольшая пауза, я к следующему вопросу mm -hmm. Почему? Потому что не хотелось бы оби обидеть э, Олега э, Федоткина, потому что в эти дни сейчас проходит mm -hmm. у нас. Э Восьмое соревнование профессионального мастерства, специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Угу. У нас тоже был заготовлен э, угу. синхрон, тоже не надо, это все в новости уйдет. У нас так, потому что времени не остается. Просто хотелось бы поздравить, ибо сегодня 20-летие создания службы да, медицины катастроф. катастроф. Мы с утра созванивались, он бодренький, несмотря на то, что они всю да. ночь не спали со вчерашнего дня. Вот. Причем, причем я скажу, вот может быть радиослуш... радиослушатели не знают, 20 лет назад. Олег тогда значит, молодой энергичный врач пришел к нам во властные органы и с этой идеей а 90-е годы они немножко отличались тем что ограничений не очень много было и мы могли создать хоть институт хоть центр там и так далее лишь бы идея была красивая и хорошая и он убедил значит тогда властную администрацию губернатора в том, что это надо, практически он основатель, да. не все, я бы сказал так, отдельные субъекты нас тогда поддержали, когда мы со создали сейчас, это один из лучших центров не только России, но и как бы, и в мире славится, потому что вот был такой есть такой у нас человек. — энтузиаст, энтузиаст. Это вообще да. здорово. Снимаю энтузиаст. перед ним шляпу. — да, Я, я прямо в скажу, да. А, Алексей, а кубик снимаем, а, почитай новости и реклама, сколько, через сколько нам уходить, потому что не хотелось бы сейчас завершать разговор. Вот вспомнили, там, 20 лет назад, а там 25-30 лет назад понятие нетрадиционная медицина считалось каким-то вот немножко, не знаю, каким-то бросовым вот такое вот слово. Там. Мы официальная медицина, У ну, кого да, вы там вот... Сегодня как-то меняется вот это отношение. И вообще, Можно ли вообще употреблять традиционное нетрадиционное? Медицина ⁇ просто медицина. Ну, здесь все-таки, я бы сказал так, профессиональное или непрофессиональное. То есть вот если я обладаю медицинским образованием, это, это все-таки уже профессиональное. Mm -hmm. да, это уже ну, конечно, говорит ну. о том, что... Все-таки диплом да, у тебя хирурга в конце концов. Занимается врач, да? И это важно, чтобы был врач. Я, например, не буду лечиться сам у человека, который не имеет медицинского образования, это точно. Какой бы он там был нетрадиционный, что Ну бы это там... ты, то есть, а у тебя спрашивают часто пациенты, то есть покажите свой диплом. Никогда не спрашиваю. Ну, а мы же помним, помним последняя отправная точка, может дополз, какой там не до диплома. Вы знаете, никогда. Но хотя у меня вся стена завешена, всеми моими удостоверениями, может быть, поэтому. А Понимаешь, чтобы вот снова, мы вот все в общем, в частном говорим, слабо подступали, то есть, а вообще процесс лечения, ну, как происходит? Вот я пришел к остеопату и говорю, ну, как говоришь, ну, все, голова, голова, давай что-нибудь там, не знаю, плечо болит, тут дергает, то есть так далее. Как проходит сама процедура лечения? Потому что, когда мы говорим снова, классическая медицина, вот тебе таблетка, вот тут на пригревание, тут снимок сделаешь, все, через недельку покажешься. Здесь ручное ручное чтобы... воздействие. То есть та же самая мануальная терапия, она вышла из остеопатии. То есть это когда-то ее привезли, да, именно вот все эти техники привезли, э -э ну, взяв только какую-то определенную часть большой остеопатической медицины. Поэтому надо, да, делается коррекция. Но только эта коррекция делается, в данном случае, например, шейного позвонка там, седьмого или пятого. Но она делается очень мягко. То есть, никогда не будет такого то такого сильного такого хруста там, да, mm -hmm. крутанули шею. То есть, остеопат никогда не будет так делать. Во-первых, незачем, да. То есть, у нас организм, он, он, его, он, он слушается. То есть, тот же самый позвонок можно откорректировать мягко, так что пациент даже и не почувствует это. А вот э, твой э, брат, да, известный сейчас в Москве специалист, да, который там востребован э, у самых-самых. А он мануальщик или, значит, вот все-таки он ближе к твоей профессии, или он вообще, значит, там, как бы вот хороший там массажист или чего? Ну, он немножко по-другому, он же врач-эндокринолог, то есть, mm -hmm. хотя он тоже, опять же, хирург, mm -hmm. и а, он сейчас занимается очень интересным направлением, если он, он как раз берет вот этих, всех, как бы, звезд, да, профессиональным коучингом по здоровью. Он работал в центре Ирины Родниной, он занимался спортсменами и так да, далее. Да. И у него оттуда да. все вот это пошло. И э, это очень действительно важно. Индивидуально. Но это тоже остеопатия или нет? Нет, это немножко другое. Это, да. вот, это то, что касается коррекции здорового образа жизни. Через питание, например, можно воздействовать на гормональную систему. То есть, и очень сильно можно э, оздоравливать человека. Он что, диетолог? Но у него не только, понимаете, Шарады тут у, него, у него очень целостный подход, у него есть тут система упражнений, система дыхания, система питания, система... А, главное, что в, это, в этом во всем есть система и есть контроль, потому что нас нужно контролировать. Даже я, вот, например, да, я в качестве пациента, когда выступаю, меня нужно контролировать. У меня тоже должен быть кто-то сверху, кто бы говорил, вот туда не ходи, снег башка попадет, вот это mm -hmm. делай. И я с тебя буду спрашивать, чтобы ты это делал. А да? смотри, еще все надеются на чудо. То есть, вот попал а, в твои руки как последнюю инстанцию, зашел, через а, полчаса, да, полчаса вышел, все, я здоров. Вот сам процесс а, лечения, то есть, когда человек получит а, облегчение и скажет, у меня уже ничего не болит. Я это... специально хожу вот в эти вот частности, потому что люди надеются на чудо. Вот когда Валерий Игорьевич говорит, одна таблетка, все мы в это верим. Ну, очень часто, например, у остеопатов очень часто случаются чудеса какие. Три месяца человек болеет, ходит, пришел к остеопату, хоп, тот вроде ничего не сделал, там что-то руками поделал, и все прошло. То есть, такое достаточно часто случается. Но стал ли человек здоров, вот это уже совсем другое дело. Для да, того чтобы человек... синдром снять можно, да? да? Да, А саму болезнь, да, ее течение, да? Здоровье, это, здоровье это, это уже сам человек должен его заслужить своим образом жизни. То есть э, я ел жареное мясо, получил дворянскую болезнь, подагру, ну, да. Подагру, да. А, а значит, кем работал? Какая снял подагра? Снял синдромы, снял <с синдромы <с и снова к жареному мясу и снова значит и, и, и это цикличность или как? Ну Ты же снимаешь это, синдромы. Это, это, да, это подагра. уже будет глупость, если, например, под, подагра, да, я могу за если... кстати. Не, ну, у по... кого подагра, да, то. Нет, Надо, это выше представителей нашего общества, те, кто пониже под подагры называется по-другому, просто колган болит, то есть если ты слесарь. Алексей, снова меняю концепцию. Yeah. Снимаем блок новостей, их радиослушатели послушают в следующем часе. Просто не хотелось Ефима Феликсовича обидеть, все-таки профессионально правильный впереди, поэтому его подготовь. Я думаю, что вот через минутку мы все завершаем после совета э, Сан Саныча. А Гумницкий? Дай нам Саверий Георгиевич. Да, И нам, в нашем лице какую радиослушателям рекомендацию. Золотую, да, рекомендацию. Что же нам делать? грешным, вот таким как мы есть, с каким то букетом соблазнов, которые все равно хочется. Да? Ну давай как остопат. стопаты. Ну, самое главное. с <соспатусных андрозов. соспатусных андрозов> Самое главное это вот как раз не, не бороться, может быть, с вредными привычками, а созидать свое здоровье. Вот если заниматься радио, радио будет процветать. Заниматься телевидением, телевидение будет процветать. Если не заниматься, соответственно потихонечку будет упадать. Ну, а что такое заниматься своим здоровьем? Ну, вот я хочу заниматься. У, у нас минута. Созидать, и... созидать здоровье. Ну, для начала надо найти профессионала, который вам подскажет, как вы его будете созидать. Все-таки, да? То есть, что вам нужно делать, вы сами еще пока не знаете. Поэтому Конечно. лучше всего, если вы найдете такого специалиста, который вам порекомендует и создать какую-то систему, которую вы будете соблюдать, и благодаря этой системе вы будете здоровы. Так что рекомендую искать специалистов Все, вот на этом универсальном совете закончим, потому что, ну вот, обидели Федоткина, давайте Гумницкого не будем а, обижать. Впереди день российской почты, профессиональный праздник, поэтому вот сейчас эфир Феликс еще мы а, накануне побеседовали, поэтому послушаем его. Ну, а всем вам спасибо. Тут можно сидеть до вечера. То есть выключим микрофон, и мы еще поговорим. Спасибо большое.